Здравствуйте, меня зовут Владимир Шаров, я курьер-фрилансер. Хочу рассказать вам про наш сайт и про наш проект. Почему наш сайт не похож на многие курьерские сайты. И а, причем здесь а, проект портала «Елочки», что за акция «Отправка почты России» и а, наши все остальные пакеты услуг. И вообще про нашу деятельность. Вы могли сюда попасть, взяв купон на улице, который я раздавили по объявлению. Но единственное отличие, что по купону там стоит в рамках акции доставка по Санкт-Петербургу 100 рублей и по всей области 500 рублей. Это лично моя акция и... Вообще-то я не занимаюсь доставкой по Санкт-Петербургу, так как я с 14 лет занимаюсь деятельностью почтальона, курьера. И знаю город достаточно хорошо, но не могу сказать, что как свои пять пальцев. Ну, в общем-то, начинал в советское время еще в 14 лет почтальоном. И доставку выполнял за разные по разным тарифам, в том числе и 3 рубля, и 50, и 100, и 200. Но сейчас я не занимаюсь доставкой по Санкт-Петербургу. Только по купону, который вы получили из моих рук. И там же рассказывается про наш проект. Ссылка на портал «Елочки», тоже там сайт Ссылка на сайт есть. Это проект, вообще все мои проекты, в том числе и ВКонтакте, для инвалидов. И так как сами тоже у меня инвалидность второй рабочей группы, но она мне не мешает работать курьером и наоборот даже помогает. Поскольку я еду в Ленинградскую область, любой район даже, и даже за границу могу, ну, естественно, не на электричках, но тем не менее. А поэтому, а, поэтому тарифы не такие уж и большие. Может, где-то, конечно, и дешевле в курьерских службах. То а, дело в том, что я всем курьерским службам, все меня знают практически, и предлагаю свои услуги в качестве курьера по Ленинградской области, чтобы сэкономить могли. И заказчики, и курьерские службы. Ну, курьерские службы а, с друг с другом, бывают конкурируют. И боятся, что я а, дам какие-то контакты, какие-то адреса, телефоны заказчиков. Может, я шпион какой-нибудь курьерской службы, другой. Но я не шпион. А я работаю сам по себе, сам на себя. Налоги никакие не плачу и платить не буду. Почему? Потому что а, у нас у нас э, можно сказать, что можно сказать, что у нас объединение творческое объединение э, инвалидов это единственная форма э, форма, которая э, так сказать полу, полуофициально ну не знаю, будет существовать. То есть я не собираюсь ни П, ни ОО открывать вообще. Я думаю, что Курьер-фрилансер может работать сам на себя, как они, в общем-то, все и работают, кто на Авито размещает. Кстати, с Авито тоже вы могли попасть сюда. И также вы могли попасть сюда еще с группы ВКонтакте. И также курьеры-фрилансеры работают абсолютно каждый по-своему. Они могут работать на сервисах, на ЮДУ, пешкариках, Достовистое и на, на многих других сервисах. Я, в принципе, работал да, тоже и на ЮДУ. Сервис курьера еще был такой. Но, в принципе, я и не против, как бы, но мне это не подходит. Почему? Потому что я хочу развивать свои проекты. В том числе этот проект, где я курьер, и еще один человек, курьер, тоже Александр. Здесь телефон его указан. Он работает как раз таки вот здесь и указан даже. Часы работы указаны, так как он работает еще, это он совмещает. Пожалуйста, вы можете звонить. Но там доставка по Санкт-Петербургу 300 рублей. А по области, по нашим тарифам, что указано, с учетом... С учетом места доставки, то есть получателя, может быть там может быть там автобус идет, за который, который, естественно, оплачивается нами. Потому что у инвалидов льготы только на электричку. На автобус льготы нет. Также в чате у нас, почему я пишу, что призываю в чат писать. Почему? Потому что смысл в том, что в чате операторы, операторы работают, которые на дому, которые не могут работать с курьерами и они из других городов. Тоже инвалиды, где, соответственно, пенсия еще меньше, чем в Санкт-Петербурге. Вот здесь у нас здесь у нас сейчас они пока что отдыхают. И правильно делают, потому что пока здесь никого нет. Но периодически, вот я онлайн, но я именно призываю писать Ольге или Роману или Николаю. Они в проекте портала Ёлочки, также работают в, группе, работают в группе редакторами. Но дело в том, что сейчас, сейчас мы ищем для проекта Порталы елочки, рекламодатели и спонсоров. А этот сайт только зародился и пока что заказов не, не очень много. В общем-то их было всего два. И очень хорошо, потому что первый заказ окупил нам сайт сам, потому что этот сайт создан на платформе Flexby и, естественно, оплачивается он каждый месяц. И второй заказ тоже очень хорошо, что был, и он а, нам помог. Нам помог, в общем, в общем-то, грубо говоря, грубо говоря, мне а, помог пожевать, потому что если я не смогу работать курьером по каким-то причинам, то и, а, собственно, операторы тоже не смогут а, заработать. А так у операторов у нас 30%. От заказа, от вашего заказа. Поэтому я призываю писать писать в чат. Или лучше даже в группу ВКонтакте. Вот можете попасть. Группу ВКонтакте. И сюда можете тоже вступить, чтобы быть в курсе. Здесь я Это у нас другой браузер. Вот, пожалуйста, можете почитать, как мы работаем. Но здесь немножко не та информация. В принципе, в принципе, вы можете позвонить и уточнить на сайте. Два телефона, также ссылка на Telegram. Есть еще аккаунт в Facebook, но там вы мало что поймете, потому что... Ну, там, в принципе, почему он на корейском, потому что это я изучаю корейский язык. И так я решил, что он будет на корейском языке. Но пишу я там, естественно, по-русски. Здесь, откуда мы отправляемся. Ну, можем, в принципе, быть в разных местах. Вот здесь вы можете найти... Здесь вы можете найти Николая, оператора. Но ну, он в основном... В основном по ночам даже, но ну, может быть поздний в позднее время выходит по независящим причинам. Такой интернет выходит в более позднее время. И здесь, здесь у нас сводки наших полетов. Да, вот это я писал как раз на проект портала Елочки. Мы собираем средства, в том числе и зарабатывая, зарабатывая курьерством. Почему написано благотворительная организация? Потому что средства, которые свободные от заказов, они идут на этот проект. На оплату, потому что все сотрудники хоть маленькую оплату, но получают и... Хотелось бы мне, чтобы она была больше. Это оплата. И здесь уже идет про наши про наши. Давайте начнем. Начнем сначала. Как пользоваться сайтом. Можете отправить сообщение в чат. Здесь вот эта форма, она немножко сложная. Вот эта форма, она немножко сложная. Но здесь, в принципе, вы тоже можете... Почему здесь нет обязательных полей? Почему нам, собственно, мы не собираем персональных данных? Нигде их не храним и никому не передаем. Потому что нам они и не нужны. Нам для работы... Мне и Александру. Пока у нас два курьера. Может быть, в скором времени появятся еще два курьера. Нам нужно это, естественно, для того, чтобы с вами связаться и доставить заказ. Принять от вас заказ и доставить корреспонденцию по адресу. Детали. Детали тоже важны. Почему? Потому что мы... Все заранее, естественно, как любой курьер с опытом, он все заранее, естественно, продумывает. Как ему как ему поступить, чтобы быстро и максимально экономно сделать, чтобы доставить. Потому что доставка в область, это немножко посложнее. И мне это наиболее интересно, потому что я люблю незнакомые места и... Мне лучше уже, как вы сами понимаете, карьерный рост да, курьера, профессиональный рост. Это, конечно, что-то такое невиданное. То есть, чем дальше, и чем сложнее, тем лучше. То есть, конечно, вопрос стоимости, он обсуждается. Но, в принципе, я работаю по расценкам, которые на сайте. Почему я их, откуда я их взял? Могут сказать, что ну, так же не делается. Все, каждый может так ставить свои расценки. А в принципе так и делают. На сайте Авито, например, курьеры абсолютно свои расценки ставят. В том числе и по Санкт-Петербургу. Кто-то на машине, кто-то выполняет какие-то поручения специальные. Вот, ну, собственно, у нас вот эта форма, она немножко в деталях, э, в деталях тут она выскакивает чуть-чуть, поэтому вы ее заполняете аккуратней. Телефон нужен, э, нужен, конечно, чтобы мы могли с вами связаться. Здесь сайт редактируется, если какие-то изменения, вы сразу узнаете, потому что сразу заходится в редактор. Это в принципе я не программист, поэтому для меня это лучше, создавать сайт такой на конструкторе. И здесь в общем-то все понятно. Летаем мы по области, летаем в Новгород идут ласточки льготные, в Псков летаем тоже. И э, также в Нарву можем полететь, и даже в Финляндию. Но это уже в таких более далеких планах. Что такое отправка почты России? Отправка почты России – это услуга, э, которую лично я предоставляю э, по центру Санкт-Петербурга. Я живу в центре Санкт-Петербурга, метро Владимирская, и здесь... Может быть, кому-нибудь надо отправить почту. У меня вообще социально ориентированный сайт. То есть, для инвалидов и пенсионеров. И для тех, кому тяжело или хочет кто-то сэкономить. В основном для частных лиц. Ну, может быть, и для микробизнеса, может быть, для малого бизнеса. Но им это не очень подходит. В основном малому бизнесу нужны документальные подтверждения. То есть, им нужен чек, чтобы оплатила фирма доставку. Они не из своего кармана платят. А кто платит из своего кармана, то есть, частные лица, просто люди, которые заказывают быструю доставку, да? Вот для них мы работаем. И кому-то, у кого-то может не быть времени отправить почту России. И у меня такой, такая услуга сделана, но ну, это сейчас пойдет она в рамках акции, там не 50 рублей будет, а там будет благотворительный сбор макулатуры, газет, бумаги и, в общем, ну такой не картона, это об этом тоже написано. За небольшое количество я потом собираю и а, собираю и отправляю, то есть планирую сдавать таким образом. Это все потому, что, естественно, человеку неудобно сдавать. Если у него скопились газеты, там, допустим, даже 3 или 4 килограмма, ему неудобно нести это и сдавать, и ему вообще не знает, куда одевать это все, и проще, наверное, выбросить. В принципе, ну, кто как-то каким-то образом знает, куда это все где сдается и кому-то, может, времени нет. Но нужно отправить на почте. Либо заказное письмо, или небольшую посылку, или бандероль, или что-нибудь такое. Отправить на почте, отправляется... Для нас тоже там существует на почте такая кнопочка для инвалидов. Ну, в принципе, на почту тоже ходят люди, которые имеют льготы, да? Но... Бывает так, что человек может простоять там и 2, и 3 часа. И вот таким образом я утром по центру, ну, сейчас я в районе метро Владимирская, Лиговский проспект, Звенигородская, в районе почтового отделения 1-2, Маяковская, возможно. Если у кого-то есть доставка, да, на почту отправка, я буду собирать, но это будет с декабря. Почему? Потому что я в скором времени уеду. Приеду я в декабре, я так думаю. Сейчас просто, если кто узнает об этом, будет иметь в виду. Вот. И э, я могу забрать посылку вашу и отправить ее в России. То есть сама отправка идет с оплаты то есть вы доверяете мне отправку утром утром ну утром рано почему потому что почта открывается с 8 часов и желательно чтобы я прямо в 8 часов там был и как можно быстрее отправил или я могу забрать вечером накануне с 20 до 22 часов если Буду в городе и отправить опять-таки на следующий день с 8 часов, как откроется почта. И принести вам в тот же день чеки. Они вам, конечно, понадобятся. Почему? Потому что там сейчас номер стоит. Отследить отправку вы можете. И сдачу, естественно, потому что, может быть, стоит ваша отправка столько, в принципе, в принципе, если у меня будут свободные деньги, я могу отправить, то есть оплатить, а потом по чеку вы мне оплатите. Так тоже можно сделать. Все зависит от того, какова стоимость отправки. То есть вы мне доверяете и я вам доверяю. У меня, в принципе, так все и сделано. Со всеми людьми я, я так работаю. Теперь э, ленобласть, да, у нас наша по доставке. Здесь все просто. У нас тут три круга сделано. Откуда я взял, да, откуда я взял эти цифры? Эти цифры э, рассчитываю я по часам. Минимально 100 рублей в час оплаты я так, в принципе, работаю. Потому что я знаю, сколько-то времени уходит, пока я принимаю заказ, еду куда-то. Это не обязательно из центра. Я по всему городу могу забрать заказ, естественно. Еду, доставляю да, до места назначения, возвращаюсь. Сколько времени я затрачу на работу, я уже за... Более 10 лет, да, ну сначала я конечно по области не работал, но потом приходилось. То есть уже последние лет 5, не подряд, но примерно 5-10 лет, очень много я бывал в области. И знаю примерно сколько времени мне на это надо. Из расчета 100 рублей в час, я думаю, это не такая большая оплата. Вот, с учетом того, что 30% я хотел бы, хотел бы, чтобы оператору обязательно. То есть, если заказ вы звоните напрямую мне, я принимаю заказ, тогда оператором я оплачиваю другую работу над проектом. То есть, уже проект портала это отдельный разговор. А если через чат человек принимает нас, три, три оператора, сейчас два, но будет третий, возможно четвертый, тогда им идет 30% от заказа, и это я считаю, что это очень хорошо. Потому что у них положение и не такое. То есть, они не могут ездить и иногда даже передвигаться с трудом могут. Возможно скидки, конечно, возможно скидки и акции. Все это можно обговорить, но бывает так, что возможно и увеличение тарифа. Почему? Потому что, может быть, надо доехать до определенного пункта по железной дороге, но добираться до места, куда доставить, да... Корреспонденцию можно еще на чем-нибудь. Бывает и такое, то есть пешком там не дойти. Надо тратить средства не только на автобус, но бывает, что и на такси, и на маршрутку. Бывает, что даже на такси, то есть вот такие вот места. А поэтому может быть увеличено за счет транспортных расходов. Еще желательно, очень желательно. Все равно независимо по какому, по какому кругу звонить накануне. Накануне желательно за сутки звонить. Почему? Потому что с утра, чем раньше я поеду, тем лучше. Особенно это касается доставки по третьему кругу. Тут вообще за сутки документы или что-нибудь еще лучше это делать. Тогда это будет... Даже и со скидкой вот эта цена. Она будет меньше. Этот тариф. Тогда потому что мне не придется тратиться на автобус и другие способы. передвижения Как вы видите, это не очень близко. Все. Желательно за сутки. И в Новгород, и в Псков отправляется рано. Не говоря уже про Тихвин, Ладейное поле, Светогорск. Вот. Ну, возможно, срочная доставка в тот же день, конечно, она возможно, Возможно. Желательно все равно пораньше. Даже если у вас доставка передачи документов идет или корреспонденции, она идет у вас с утра, как вы начинаете работать. Или может это просто человек. Да, он может, если живет в центре вообще, э, позвонить мне. Я работаю с 4 утра до 22 вечера. Но, в принципе, э, и круглосуточно можно звонить. И могу с утра забрать и уже поехать сразу на 5 утра и на 6, в общем-то. Что касается вот здесь доставки по второму кругу. С Малой Вишерой немножко, немножко надо по тарифу, по тарифу подумать. Почему? Потому что в Малой Вишере там идет э, ласточка. Но в принципе электрички-то идут, ничего страшного. Но если срочно, то ласточка там другая. Она для нас, для нас она платная тоже. Она считается как поезд дальнего следования. Теперь о приятном. скидке, акции и подарки. Скидки у нас всем постоянным заказчикам, у которых от 5 заказов, 5 и больше заказов в месяц, 30% скидка и 50% скидка всем инвалидам, всем пенсионерам, многодетным семьям, ну и также у кого тяжелое материальное положение, там независимо. Сколько детей. Я не государственной организация, Я не считаю, сколько многодеты Может и два ребенка. Это уже многодетная семья. Акции действуют. У нас акция, в принципе, в принципе, что это такое? Информационная поддержка вашего бизнеса. Это может быть все, что угодно. И размещение ссылки. Не только на сайте, но и в группах ВКонтакте их у меня очень много. Хотя, собственно, там может быть никого, никого особо и нет. Но все равно, может быть кто-нибудь и зайдет. Ссылки все равно стоят. И кроме того, я могу делать специальные анонсы. То есть специальные тексты, специальные даже видео могу снимать рекламные для вас. Это все идет безвозмездно, то есть даром. Эта акция у нас осенне-зимняя. Групп тут, да, группа у меня море. Вот эта группа инвалидов ищет работу. Здесь э, по поводу рекламы это не ко мне, а к создателю. Я модерирую эту группу 4 года. Поэтому, в принципе, я понимаю, что такое что такое информационная поддержка. Что такое нажать кнопку поделиться, да, и что такое разместить ссылку. Это я прекрасно понимаю, прекрасно это умею. Я, собственно, последние 4 года в интернете только этим и занимаюсь, в своих группах. Делюсь постоянно, вот у нас тут, ну, можно сказать, кто-то может подумать, что несерьезный, сайт несерьезный, и группы несерьезные какие-то, но я занимаюсь кроме этого, еще это у меня хобби мои, так что это они не касаются, никто не может меня обвинить в том, что у меня есть какие-то хобби или какие-то свои проекты. Тем более, что обмен разумов это следующий наш стартап. После этого, того, как мы разовьемся в этом проекте курьерском, то мы будем делать обмен разумов проект. Он требует достаточного количества средств, поэтому мы ищем спонсоров, меценатов, рекламодателей, все, кто может нам помочь и их, конечно, мы везде разместим. Как и на нашем курьерском сайте, так и в этом проекте. Это, в общем-то, все для инвалидов. Радио, видео, код, носороги. Занимались мы немножко, изучали SEO-продвижение. И, ну, у меня тут может кто-то сказать, что такие полубезумные, полубезумные группы, ну и что такого, ничего страшного. На мою курьерскую профессиональную деятельность это ни капли не влияет. Вот, что у нас еще по сайту, что, что может быть непонятно, что может быть непонятно, я вам расскажу. Подарки, что может быть подарком, ну в основном, Конечно, сейчас мало кого интересуют канцелярские товары, но вдруг бывают люди, которые еще остались, да, люди, которые а, любят писать в тетрадках. А, может быть, для детей, конечно, дети у нас еще не перешли на полностью на электронное обучение. А для детей, у кого есть дети, конечно, мы а, дарим эти тетрадки, обучающие материалы мы, то есть я, да, потому что я их все время э, нахожу и что-нибудь такое, сюрприз какой-нибудь. Это, конечно, что касается людей, которые зайдут э, не фирмы, а просто кто будет обращаться. Из тех, кто живет, может быть, в моем квартале и, или в моем районе или еще где-нибудь. Неважно где. Не важно, где. Теперь перейдем к пакетам. Что такое пакеты? Пакеты это у нас позволяют экономить еще больше, чем 30%. Пакет услуг новогодний. Как всегда у нас уже подготовка полным ходом начинается. И вот действует этот пакет. Два месяца. Продолжаются у нас праздники. Практически... На месяц он включает в, себе, в себя 10 доставок. 3 доставки. Ну, не, не обязательно вам же нужны три доставки по первому, 3 по, по второму и 3 по третьему. Там можно как-то комбинировать, но суть в том, что идет скидка на них на всех и 10 доставка за 1 рубль. То есть получается стоимость пакета 7000 рублей 10 доставок. Для инвалидов, пенсионеров, льготных э, всех э, не то, что даже льготников, а у всех, кого тяжелое материальное положение, дети 50% от этого от стоимости пакета, естественно. И активируйте, пожалуйста, через операторов. То есть это не я, не я принимаю, а именно через операторов. Если на сайте мало ли их не будет, потому что они тоже бывают у них, бывает у них, э, болеют они, могут находиться в больнице. Но их у нас вот портал для инвалидов, я вам покажу, пожалуйста. Это проект следующий, когда вы.. В принципе, может быть, я не знаю, удастся ли обмен разумов сделать. Я сейчас не буду рассказывать, в чем суть проекта обмен разумов. Но портал для инвалидов это обучающий. дистанционное обучение это как бы стержень стержень дистанционное обучение инвалидов это стержень проекта вот вот пожалуйста можете писать Николай Старовиров, Роман Михеев, Ольга Мискевич Можете писать в чат, можете писать в контакт, в группу «Доставка в Ленову» с «Ласточкой» и непосредственно трем операторам, и четвертый, может быть, будет. Почему? Потому что тогда получается, если вы заказываете пакет услуг новогодний, получается, что 30% Идет оператору. Это в моих интересах, потому что у меня давно уже существует проект такой для подработки инвалидов на дому. Дистанционно, и, в общем-то, лучше всего это делать. Мы, я пытался это делать на сайте, сделал сайт на Викс наш проект, который существовал какое-то время, и мы там пытались кого-то продвигать, то есть заниматься рекламой но дело в том, что лучше делать то, что умеешь. Вот, я умею делать свою работу, и непосредственно этим я могу помочь помочь заработать тем, кто на дому занимается фрилансом, не только, естественно, в моем проекте, но Сейчас инвалиды очень много занимаются фрилансом в интернете всевозможным. И такой тоже, как подработка, тоже очень хорошо. Пакет услуг строго секретно. Почему все так засекречено? Потому что ближнее зарубежье, сами понимаете, там все очень секретно. Если кому-то надо, мало ли ничего там такого нет, то есть я не перевожу не перевожу ничего запрещенного и я не перевожу то, что касается то, что касается торговли, то есть какие-то там товары, какие-то товары для продажи, перепродажи, там может быть доставка каких-то небольших небольшого количества товаров ну не для не для спекуляции так скажем возможно у вас какие-то дела там возможно что-то надо передать возможно что-то надо доставить вот такого рода поручение ничего такого ничего такого плохого в этом нет Секретно, но это как, как бы так, потому что у нас, у нас все секретно. И конкурс. Вот самое возможно непонятное для вас, что это такое конкурс. Честно говоря, для меня до самого он непонятен. Я его только что придумал. Это именно для микробизнеса, да. Которые только открылись и никто о них, то есть о вас не знает. Это по сути дела то же самое, что, что информационная поддержка, но только здесь еще я решил на Фейсбуке это делать. Почему? Потому что Facebook, Facebook здесь. Вот, не пугайтесь, пожалуйста, это просто корейский язык. И здесь вы можете... Вот Колпина, кстати говоря, доставку в Колпина у меня. Много лет уже туда скидка существует, потому что Колпина, я бывает, что часто бываю. И здесь, если вы разместите ссылку на, на ваш э, бизнес, неважно какой величины, или просто проект какой-нибудь для инвалидов, но только который не касается... Не касается чего-то непонятного, а именно касается именно касается услуг, производства, работы э, на дому, не в интернете. Ручная работа, что-нибудь такое, такое. Или вообще не про инвалидов. Э, Новая какая-то, может быть это... Э, да все что угодно, может вы открыли автосалон, или, может быть, вы открыли пекарню, или, может быть, вы открыли магазин. Но тут э, что-то именно касается того, что э, непосредственно э, делаете. И думаете, что вам... Сейчас вам не нужна доставка, но вы думаете, что ну, в принципе, вам курьер когда-нибудь-то понадобится. Вот. И этим курьером по области, я имею в виду, ну, если 300 рублей по Санкт-Петербургу вас устраивает, тогда второй курьер Александр тоже в свободное время вам поможет, конечно. Вот, и одна доставка да, в месяц по Ленинградской области, если вы участвуете в этом конкурсе, для вас безвозмездно, то есть даром. Вот, здесь можете оставить ссылку в комментариях. А, как же вы оставите? А, вот они, комментарии, понятно, все, да? Вот комментарии... Да. И я ее напишите, только мне я ее увижу и буду делиться. Я всегда захожу, всегда захожу на сайт и всегда смотрю сайт или группу ВКонтакте. Не обязательно у вас сайт есть, может быть просто группа ВКонтакте, в Инстаграм. В Инстаграм я правда плохо знаю, недавно только за зарегистрировался буквально вчера и ничего еще там не понимаю но тем не менее тем не менее я ссылкой поделюсь и поставлю ее везде где только смогу вот это у нас конкурс мы открылись вот напишите нам онлайн здесь пожалуйста вы можете связаться я пытаюсь, даже когда в поездке, я пытаюсь выйти, быть онлайн, но не всегда это получается. Потому что через, бывает, что через час, после отлета, вылета из, из Санкт-Петербурга, интернет заканчивается. Но ну, это уже дело, дело в скорости, да, дело там в покрытии 3G, 4G, там у нас уже неизвестно что. Так как через модем идет интернет. И бывает, что скорость такая или электричка там не ловит. Но может быть потом будет и получше у меня. Может быть на другой тариф перейду. И будет, буду побольше в онлайне. В телефоне почему? В телефоне потому что там я на свой сайт попадаю только как посетитель. К сожалению пока так. Возможно потом... Если будет какой-то планшет, может быть, там можно будет. И тогда я смогу в онлайне быть постоянно. Можно писать чат, если звонить бывает не очень удобно. Так, теперь куда мы еще летаем? Летаем мы в Эстонию, в Нарву мы летаем, само собой. Это не очень далеко. Сталин тоже можем полететь, если надо. Можем полететь и в Ригу. Но полететь это, конечно, я называю так, что мы, мы ласточки, мы летаем. да? И в Финляндию тоже. В принципе, ничего сложного. До Выборга, потом до Светогорска и все. И там уже и Финляндия. Ну смотря куда вам надо, опять-таки. И от этого, кстати, зависит и тариф, потому что там... Наши электрички уже никто мне льготу. Как вы понимаете, на территории зарубежья мне уже льготу никто не предоставит. Какая бы там электричка ни была. Вот. Далекие, далекие полеты мы сейчас не летаем. Далеко нам здесь работы хватает. И по всей области мы летаем. Абсолютно по всей области. Даже можем и до Череповца долететь. Кстати говоря, на заметку, вот Николай Старовиров, он у нас из Череповца. Если кто-то, мало ли, зайдет из Череповца, можете прикинуть, нужна ли вам доставка в Санкт-Петербург. И по тарифу мы можем с вами обсудить. Вот, это я просто к тому, что... К тому, что где мы были, ну, в принципе... Мы были не так много где, и туда мы в ближайшее время, в принципе, это э, не так актуально, потому что любая курьерская служба вам сделает это быстрее и дешевле. А попутно, попутно мы э, летим в Чебоксары, но, ну, собственно, та же курьерская служба может вам Чебоксары доставить за 524 рубля, в принципе. Но если вы решите с нами лететь, тогда в Чебоксары мы улетаем примерно, примерно 12-13, возможно, ноября. Я так думаю, что может чуть попозже, может 14-го. И начинаем полеты по Чебоксарам. Возможно, даже и... Я не знаю по каким тарифам, возможно, мы даже там будем... Летать совсем а, совсем по-другому. Вот здесь, в принципе, все написано. Новости портала, я даже сам не знаю, не помню уже, что у нас там за новости. А, это про услуга отправку Почты России. Вот здесь все, что я рассказывал, да, здесь все это, все это написано. Вот, это у нас уже идет проект портала елочки это уже наша работа она немножко она связана конечно с этим проектом естественно напрямую но про это в другой раз про наш портал вы можете сами зайти посмотреть если вам это интересно да вот мы вылетаем через 7 часов я думаю мы вылетаем хотел сказать в трубу нет ну собственно собственно немножко готовимся к другим полетам вот вы можете позвонить даже не знаю с сайта вы можете или не можете позвонить. по моему на этом тарифе вы не можете позвонить с сайта попробуйте но ну, во всяком случае если у вас есть telegram можете всегда подписаться быть в курсе где мы потому что вы думаете что э, в Питере да что я в Питере но я в это время могу быть в совершенно другом месте а в Телеграме я обычно пишу где я потому что я, если я э, если я в другом городе да в области вы можете узнать если вы хотите кстати да мы летаем не только из Питера в область но и из области в Питер там вы можете узнать в каком я городе и э, Можете, если вы в том же городе, как раз таки по сниженным уже тарифам заказать доставку в Санкт-Петербург из области. Также можете заказать из области в Санкт-Петербург, если я еще в Питере. Но тогда это будет уже немножко дороже. То есть по тем же тарифам, которые здесь написаны, но, но не, не, не, не по тем, если я уже в вашем городе. Вот так скажем. Хотя, конечно, лучше мне... Ну, это ладно. Вот пакет услуг. Здесь это я писал про новогодний пакет. Про новогодний. Это ссылка на группу идет. Здесь видео, вот это видео, которое... А, здесь оно еще с пробной версией идет программа. Мувави. Захват экрана, съемка видео. Здесь можно клипы даже делать. Это просто пробное такое. Пробное. Ничего там не понятно. Главное, что мы вас ждем. Мы вас ждем, работаем по вашим заявкам. Вы нас всегда можете найти. Вот мы здесь практически, да. И звоните вот телефон круглосуточно по всем вопросам, как, в принципе, телефон для связи. Просто здесь операторы идут разные. Здесь идет Йота, а первый телефон идет Теле2-оператор. Вот, Александр, звоните. Как я уже говорил, по Санкт-Петербургу 300 рублей тариф. И по области тоже по тарифам на сайте. Договорные здесь часы, работы указаны. Пожалуйста, звоните. Да, звоните в эти часы. Если какие-то предложения у вас, пишите на почту Сурат Боливия. Сурат это почта. Боливия это Боливия. gmail.com. Тут ссылка на аккаунт идет, и вот собственно все ну, все написано, все написано, все чистая правда. На этом я прощаюсь, ласточка ждет вас, всем удачи, до новых встреч.